Ну а перед началом данного ролика рекомендую вам подписаться на канал поставить лайк, вот мой еще второй канал, вот видите, подписывайтесь, тут тоже есть пару роликов, можете посмотреть, вот, думаю их достаточно, также еще есть другие каналы, вот также у меня, у меня тоже рекомен... рекламируют, могу показать, вот, как-то так вот, вот, рекомендую канал Макс Риск, подписывайтесь, также Roblox, Дюгейпс, Risk, Стать Зуба, Брау, Стар Стокен, Сити, и вам приятного просмотра. Всем привет, с вами. Макс Риск. Как вам рекламу? Напиши, в интернет-эрошок. Так, помню, что в лавке что-то новое, бесплатно. Кстати, еще в лавке? Я еще в лавке. Что-то еще бесплатно. Вот но бесплатно. Артиллерист. Шесть штук. Спасибо, блин, наконец-то. Улыбнулась удача Битва кланов, друзья, уже закончилась. Я так, девятый месяц за ним. Никто меня не победил. Ну и ладно, как на лидерах, кстати, мне очень интересно. Он пишется, что он участник. А он, Точно он. Кеша. А, ты проиграл. Понял, что выиграл раньше. Вроде бы. Нет. стоп. А кто это такой? Он, он, он вроде бы лидер был. А теперь кто-то лидер. А, а что Куда идем мы спя? Очком больше больше большие секретов кто чего блин вот он приветствую тебя для активно всегда беру всего места вот это он я помню 24 по колавел 24 тут изменения друзья потому что кого выше кубков то ты может иметь право становиться лидером 5000 кубков сколько у нас кубков вообще мало дикого 5 и кстати давайте тогда на тогда 3 на 3 ну а что прям квест нужно там нам Харкулик, кстати да знаете да сильнейшая тактика тем более я не хочу использовать есть другая тактика а, про горгули да не клевый да есть шанс что ему тоже их вырубить так что надо ура наша ходдо 40 из 50 тип остается только 10 игроков шахода шаходах шахо да не уход 40 из 50 еще буквально 10 персонажа а я понял было 20 30 копий, как бы не пролетел без ее то летит то время мирно то что происходит непонятно так смотрите кого не брать еще мне пишется что альтернатива такой себрой ну для дэфа для дефа очень, да, очень классно 1100 монет окей значит что мы будем делать сегодня полиции скоро закончится а призвать снайпером раз, призвать гоблина ага. использовать золото призвать истребителям такой истребитель Призвать крыла на слетающих как мне. алтернатива истребитель крыла oh, точно блин я крыла дай козел существует смай пират okay, истребитель стремителях а кто Кто такой истребитель некроман кто такой истребитель не по поиску дело брянь я вообще их не получил шаходай шаходай пойми стрим точно шаходай шахохай стребители такие а, пушка у меня скорее всего нет истребителя ах <связывая> истребить нашел ладно аргулям зачем там аргуль ах -а, да крест заме за гаргульм кстати зачем а давайте силу возьмем. Ага. Так, рушим, где-то силы. Или просто в горгуле, просто. Бим-бим-бим-бим-бим. А, понюко, -то вот я тоже что -то забыл. Пускай. О, ну, вот, в школу забыл. Но, Прямо... как ты объяснил. Я знаю, зачем башники, чтобы прям прикрывать задний удар и так, скорее такой вот так дальше гаргули такие себе для дефа у нас есть для дефа как по мне сила чем еще ну и снайперы ну, не знаю как где-то сочит ладно попробуем такую пробую ну что вперед 2 на 2 это просто боись и шикарный лайк like, подпискам и это канал еще один на сайт там очень прикольно Опати. Почему, Почему? Как не светится? Как мне узнать, как мне светиться? Вот нашел золото 1800 магистров. 2000, нормально? Достижение потом, Чем больше уровень, тем сильнее Тем. нужно больше играть, да, не снимать уже Окей, понял. Я не соперник. соперника, как-то тяжело что... понять, чем я так занимаюсь. Ну а я последний, последний буду тогда, тогда отбиваться. случайно Три, три, мало. Достроили, Ой, даже базу построил. Не дрожь, шестьсот как у меня. Деваться решили, до да? Деваться не слышу. Ну так да девать а, ну, эти струсы. Ого, допустим кроссовал наконец-то мужчина. Эти расцелуем а то один я призываю Нет никак то они больше этих Эти... да, как ты делаешь. Тихо ресурсы. А, да, с со соточком, а мне 120. У меня даже башни не жалко построить, слушайте. Да, реально башни жалко построить. Волки кусать всех. То чувство что он сам будет вы будете повторять тоже но на квест кстати да. там по квесам тем более не такие сильные там, -то, там то чувство что враг уже столько кучу козыров, а мы не значит я должен сам дать от центра центр. Киев где? Будете номер два отряда. Кстати, Макс Риск. Стой, Макс Риск. Здесь странно здесь, сбор точки здесь. Короче, атакуйте. Может быть, даже вы их встретите. У меня даже не не Чувак, ремонт делай. Во. Думает как-то <связывая> как-то долго на башню. Что так как быстро квесты понять нужно? То сейчас что -то замутит? Помню фантам, тихо там. Ходжив жив? Ленинс? Нет, он проиграл блин. Ленден. Тогда придется обойнать как можно. Какой-то нахуй. Ну пошлите, пошлите. Вступите к нам к Да, я знаю, что бессмысленно. Бессмысленно, чуваки, отступать. на первое давайте сначала ну да вот сам тем более нужно тут подтянуть там до да, крыла можете туда пойти будете новым отрядом под названием неизвестный отряд Хе. давайте дальше. Наступали ваша тактика что ли? Это база, да? ремонт даже не сделать о блин ну что ну ч ⁇ же ее тупить? убить ладно так уже быть квест так вест тут упадайте ну, на меня давайте давай. не когда не Знаешь, ремонт. А, так, да, сток. У меня? Крутяк, блин. Так может тащить? Если бы я не восстановлен в общем-то и прочее ремонт защита атака ремонт защита атака уполненный ремонт защита атака. атака не квест отстань новую пару штук тут вообще да просто орда у нас нет ничего отбивать орды я не знаю что у наших нападников нет арды, как правильно друзья брите не значит тоже нужно брать в принципе быстро ускоряйте нам нужно это призвать Квест нет на квест. Нужен там даже базы не построили. Потом посмотрим, чем дело. Друзья, и разберемся данные ошибки. Мы верны всегда побеждать. Возможно, наш напарник не тот человек смарт 8 минут чем они занимались только не разноображен скайти так и знал да тот не... так же сам сразу казалось нужно так же сам повторить за ним разустроить глава сам рак у то время приходит Открыть. Ты уже оправил там пару Это все решил экономику как-то не, не ну, а я что, да, там у него база. Победа было бы, было бы. Но ну, знаешь, Макс риск, да Количество немного. Ну не такая были все, все первого уровня вроде, потом узнали, почему враг победил. Скорее всего у него прокаченный, посмотрим. Враг чуть-чуть или какой-то умный, не, как там расставляется всякого порядке Ну такой себе он, он не нападает, он просто дефолт, я понял. Он не нападает, он цветочком ходит. Такой нормальный. Спорил я его по-другому я был урал. Бы, если мы наш команда было бы сильно в общем понятно количество давило чем дело прокачкам еще одном он у выпускал нету ни одного персонажа первого уровня а макс риск показал первый уровень ясно у -у -у. что еще нужно? Призвать говлина, окей, использовать золото, куда золото, что, а, в игре, 5000, окей, Прибри... призвать истребителя, там нет, такого у нас, призвать говлина, там у уже все спокойно будет, там было так, 5000 монет, 1500, все, класс выполнил. Класс. Истребителя нет, сори. 650 нормально. Так, ну что там? Как думаете, нужно что-то брать нового? Я взял какую-то сумму. Мину назад. Четвёртую. Может быть, купить себе покачать. На но бы это бы сделать раньше. взять ну, так себе думаю хотя платье больше тянул тянут просто пошли подправить наш навык сможешь тащить или же нет а в убитые триатры и как там аж статистика Какая себе. Что-то будет. все, искать. Скин. рыцарь, то рыцарь будет Корпану. Ну, отлично, у меня тоже безопасное место. Ну, это он ну, как будто бы разрушаться, если Четыре штучки. Мне, ну, в формах поставить, по-моему, а, кстати, для депа. карица а если кого-то ничего то он будет просто не виден. на есть орка все такого сина логично ты 200 берешь а я 1502 так с аконом три Один не хватит завод, потом все перепилывают перепилот. Крыло. Крыловую он должен не чувствовать. Программа в лом. А напарник. Волвы не вверх как-то Ну, блин, ну чё, а, Ну, походу пока Так, у нас один есть разведчик Он будет разведывать Ну, может быть, даже второй разведчик будет Кстати, да, нужно завод искупить Точка захвачена Значит, что это я знаю какой-то Захвачено. Ага. Теперь мы знаем, что и там творится. Ага. хотя хотят экономика просто разрушить. Кстати, да, уже пора разрушать так колба. Да, в принципе, можно разрушить немножко так. И у вас тут не будет всё. что уничтожу базу ладно отступаем там тратится да хай он сейчас базы ну все главное чтобы базовый да? так, не подлежит, не хотят, так еще можем, ну там немножко Сталенный перебор количество вот так вот точку, шок у нас вроде в один вновь есть, ну класс. Конечно, работы по полной программой. Нам даже хватает на еще. Хотел было больше, больше, больше. Не заберем ресурсы по полной программу уже атакует а ладно потом провера Симместа. А ну ходите, отступайте. Он как тык скажет. Ладно, отступайте. 4. Потом строить нового генератора. У меня среди Пару гнолок по... Ну, ...меньше ну, Вот там... Ну, эти точку сборной имеется. здесь семь. Что? 2. Ну что, пошлите, нападем. Второй раз ну, да, мы того делаем типа, вам работу чтобы больше исполнять тем лучше даже мы там еще точку сходить на вот. да, все-таки он пришел сюда вот что прям мешать нам красиво все мопал пацаны подступайте добавить вам наконец нам точку все потом мой новый отряд какой весь отряд так не почему бы сейчас столько столько минералов на хватает. Вошли. 0, Эй, 4. 4 4 4 реально на помощь да у нас 150 4 пора 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 О, блин что происходит лаги так и честно в сами ноту лаги давали куча подписка богов на базу Давайте что мутить. А именно гнома запускать, да? Думаю, нет. Хорошо. Да, кстати, да где я тут плазу? Тут что, -то. что -то? тут ничего нет? опа, она есть все же. точку разрушить как он там вон они прыгают кузнечики блин. сколько же? стоп отступать все все на базу я, я передумал слишком много их mm. слишком много так, воздушный только справишься с ним, да? Спро... Поэтому странного отряд летающий тобой будет назад. Да, отправить назад, назад, парни. Что, блин? Чуваки, нет выхода. Как разрушать базу. Просто реально, враг может победить, его Не-не-не-не-нет, не, не, не, я потом могу, конечно, с этим. Мы должны Нужно разрушить базу, вот эту само по-моему. Мы экономку подняем, отлично. Разрушаем, побыстрее. Он одного взял, одного. А я не буду, буду их призвать. Господи, не знаю, зачем. чувак. Сна. О, летающий, давайте. Молодный. Давайте, делать? А, что? а, что? а, что? а, что? а кто? кто это делает? Какого фига, блин? Кто с экраном Отлично. Не, он такой, чё Так и знал. Вот это моя была тактика. У нас тоже скорее всего. Окей, там... okay, в принципе. Хотя будем делать. Арта, так новая арта порость производства очень нужна. А я так у чего нам тут не хватает. Вот как против оргой. Команде нужно идти, В команде воевать Давайте, давайте, грубайте нас. нас. Слишком много <социт> войск. Я буду арду создавать, арду за ордой Чем бы и нет. Ну, Приходи. Ладно, так, давай грубать. Вот у нас тоже что-то не получается. Вон он ушел, вон. руки вас особопорт пока больше больше производите вот какая как смысл играть если появляется такая штука производите же куча орд и ата кстати да можете атаковать на эту базу просто хочу кнопкуку провать ладно вражескую канал давайте там а Хочу точку схватить новую, новую точку схватить, чтобы была больше. Боль, а, вот так вот. Да. А ща будет атака. Ага. Понял. Танцуем. Танцуем. Он уже плачет, Кто и плачет? Не, это не так. Ладно. Зато класс получилось. Первым узнал, что есть. Такой, такой, спешку идем у нас на ката на, напали вот так вам нужно так, так, рубать пора Сужить, наверное, у вас будет прячься часа давайте атакуйте пуш коря охранять не отпугим 200 потом понят капецку просто нужно орду задавать и скорее, да, арду. конец же что будет. спешка спешка идет отлично Стак у нас с он такой у тут спешка у на нас пройдем победение друзья да звук скрыл Брубать вот батхау, как ты делаешь? Так потому что не столько минералов в чем мне, мне делать нужно было. Все, вам кирд <laughs> Да. Здание призвать кучу говна. Друзья, классно катка была СССР. Оу, как красиво будет. Ура! Да то сначок конца боя нормально, нормально. Ничего больше, лучше. Маня, давайте попробуем. У нас новая карта. У -ху -ху, 41 из 50. Еще делать буквально карт. Покажите, покажите. Ей-бой. Раньше мне вообще было мало. А для ты такой. На мечок, на мечок, уходи, по сути. Типа. И тоже. Вау, теперь я стал сильнее. Теперь уже никто не будет мне говорить, в чате Теперь мы их тогда, если, конечно, найдем. А, если то нужно... Куча видео, давай, чтобы рекомендовал и игру и всем людям рекомендовал данную игру даже вам уж чаще смотрите вам чаще рекомендую данную игру майнкраб смотрите майнкраб рекомендуют чаще или просто равно нам рекомендуют игру про старсе вы вообще эту не играю. игру а вот вам рекомендую youtube поэтому друзья встретите до конца ролики чтобы ходить если хотите чтобы клаш ревен стал популярным и чтобы у вас там было группа, почему бы нет так тут конечно по другому нужно тактику использовать ну принципе 13 было бы весело там уже квест закончились конечно зачем зачем утруднять давай перемирием он будет меня так конечно в атаку идет Раз, но... Два, но... Давайте до трех. Каждой в каждой игре дается 8 гоблинов. А раньше... Раньше все было нормально. Так, первый шаг. Обороняем территорию. Вот здесь секрет. Вот там базы стоит побыстрее. Чтобы расширять, чтобы враг ухаусил. Тем более запустим плечечку типа 2. Типа 2. То чувствуешь, что вы как будто скин надели новый к новому Хэллоуину. А Хэллоуин уже прошел. А? Да, экономика у нас падает. Ну ладно, он не успел спасибо. Это же будет ладно. Давай, давай, ходи, где твой Ардан? точно забыл а вдруг он будет так же самый идти как этот стальной враг я пока сов запущу для вот он запускай а я сов запущу просто ладно, очень классно ага. все bса не будем нас если так хватает b и потом основной выход ему построить да, могу башню на ну, знаю смысл это покажет так сова отлично разу знаю так по быстрому что он да, а, сало не искать. вроде ваших каноничков как говорится как говорится а, нету он строит рубазу, или нет? Или я строю одну базу? Мне очень интересно. Угу. Первая орда и первый минус. Ты Никому не рассказывает подписчики никому. Ну. Такой, в принципе, пора атаковать. Ага. Не получилось, враг. Какая орда, слушайте, реально мощная орда. Хотел мне канунку вырубить, ну ладно. В принципе атакуйте мы вас обновляем экономику конечно сату нам вдруг враг появится мы ну, все ему кирдык напал на нас 1 это, это вторая. Ну, ладно как-то неправильно пошли ну, ладно так что будет атакуйте я башню построил домой двух сторон сторону смотрим что будет я его нечинствовал? Все же вторую орду строил. Ну кучу орб строил. Даже не знаю, что тебе сказать. Есть шанс? Здесь маленький да он тут смотри, да на ну, все кирдык ты даже не судь построить базу Йоу. чтобы не сдеваться есть подожди слова вдруг он там все это время куча морды строи думают я не сдаюсь потому что у меня ваш окна будет проверим тоже принципе базу построим тоже да, не знаю давайте вдруг сейчас к ладу вдруг сало сейчас посмотрим старшу построил капец пушу. не знаю не знаю что будет там да все все все ничего у меня нету точно нету Может, тебе конец но ну, очень понятно давайте на базу наконец друзья я победил а, у тебя сова есть, не видимо. Я вижу сову. Полай. Размить. Вот, вот, вот сова. Прям под ноемлю, да. Угу. Ну, я тебя бы вырвал, конечно. Что дальше, покайф поиграть? Давайте одну карту все. Блин, ролик это важнее. Ну, сбыча 2021 год. Это этим сказал реклама и реклама, реклама, реклама, реклама. А, ну хороший выбор, но возможно что-то прокачанный, мы ее возьмем сюда еще лучше. А, если он просто поставил, пост пост пост как я порву. Хм, Будь, наверное, плохо. Возможно, что-то он ухудшил. Думает, поэтому хитрый враг. Враг очень задумчивый, хитрый конечно. Поэтому, чем больше времени на басить, тем лучше нам не атакуем. Совет запускаем, да. В принципе. Давайте три, значит, волка. Немного база, тут нужно укрыть и строить. А я на разведку. Вдруг там что-то брав продумывался. Ну, ну, например, там строят новую базу, строил куч там этих как там защитные базы, потом призывал тут. Ну, мы не выйдем никак, Может, мы же можем построить. Надо шахимат. Тогда надо патрулировать, когда будет время. Так что давай, ком патрулируй. Есть, Патрулируй раз два. Нету. Но подожди, нам пару. Ты возвращайся и вернись домой. Тренируй себя. Он так сильного уровня. Слышь? Значит, ты нашего напарника врубил. А сам не хочешь приходить? А ну, иди сюда. Я не знаю что хотел но ну, попробую возможно там новую базу строит и вдруг так хорошо умереть. не ну я сову обещал да разы авасика нам нужны? обязательно давай сову хочу уже пожалуйста и саву пасе казан можно там кучу вортовых? Будут охранять. Пожалуйста. Вот и отлично. Проверьте. базу. Даже сова отделяется. Слушайте, реально она отделяется. Ну, блин, божали. Ну ладно. А ну-ка она Расширяем. Ладно. Может, не часы будем подать теперь, когда нас увидим. Давайте сильнейшим. Вдруг, то он уже строит уже сильнейшим. Сильнейшим. Наверное, у базы. что по-быстрому. Захватим базу, строить пищу, камня. Точно. Это отличный выбор. Объединившим, давайте под кронечку. Сова говорит, нам ничего нет. Не знаю, чем он тут занимается. Можно... А, тут еще. Посмотрим, а там, что там пару войск О, тут ну Вот, и Ну-ка. А. Ого! Сколько войск. Реально, укрепление строил. Да, он уже увидел, что я что-то мучил. Точнее, я уже мучу. Теперь наша новая тактика. Видно, что они улучшали орды. Верно, можно кидать. Ну, в принципе, можно орков позвать, что это прям разносило. Кстати, сова. Наблюдаю, вдруг уже враги уже пойдут к войне. Нападут. Буду что-то. Угуляем. У нас тут. я бы помню программу он нам на услепил блин Знаешь, не офигел, он вырвил одного блин так он сильный и очень не скотина давайте магов что-нибудь ругать сначала мячек уругайте пишку а, все победа. почему потому что не тут есть понятно. спасибо. Раз не давай дальше, да, да. я такого же не хочу, не хочу потерпеть. Давайте еще гнуло. Маны так вот пожалуйста, спасибо. Рука наездника, в принципе. Нет. Может быть, сову еще укрутить. Может быть, базу строить? А вдруг? значит да, все Да, сейчас же тут базу строить. Решил, что затащит. Думаю, тр третью катку затащит. А вот нетушки бро. там проверьте, не Нетушки бро. А там будет первым. это еще не знаю, что я мог сделать. Но, в принципе, они могут, могут ниндзя разрушать. давай новую базу построим, казарму счет. Нормально, Будьте новогодрядом. Охраняй будете, вдруг он кучу поставить базу. Будете вот тут, как нельзя Не Расколото ничего. А, Питень буду сдайте. Все об Это Теперь только одна Арда, как это кто? -то. Вот так кто то с Пока что мы должны все закрыть базы. Чтобы потом в ресурсы забирать кучу-кучу ресурсов, теперь захватываем здесь. Слава, а наблюдай здесь. враг там а. сосываем все ресурсы. И будем богатые, конечно. Наконец-то. возвращайся с Иван обратно, чтобы у тебя регенерировали ключи. которого можно отправить эту разведку, хай, типа на разведку, хай. Брак что узнает, опа она. Брак уже на а, а чем так? Или это приманка? Вернее, это опасная приманка. Сейчас, здесь, что, В принципе, такой тяже прав, в принципе. Что-то Были нас только бойся, капец. Нужно что-то с веськами мутить. О! будет интересно. Прыгаем, да скачу. Да, ко мне кернвек это подумал. Давайте, вы все эти ресурсы собираете, чтобы было весело. Давай. О, сдался. Достижение 18 туре Вау. Наверное, пропустил. Ладно, вам уже. Зато золотой, золотой значок. Лайк, подписка. Бебой. Бреджес. Наконец-то. Ну там не, конечно, не до максимума, хоть как-то по Ну ну что-то замут... Давай, сундук. Тун -тун -тун -тун -тун. Ну ладно, почему нет. Ну, вроде бы круто, но еще раз. В следующем ролике. Удачи и пока всем.